Есть два вида генетических тестов. Первая группа – это так называемые скрининговые тесты. И вторая группа – это диагностические тесты. Вот очень важно различить две эти группы, они, они очень четко различны. Скрининговые тесты ставят женщину в группу низкого, среднего или высокого риска. Наиболее эффективным скрининговым тестом является тест выделения плодовых клеток из крови матери. Это относительно новое достижение, последних где-то 3-5 лет. И широко используется в современной акушерской гинекологической практике. Делать его можно начиная с 5-6 недель беременности и практически до родов, если это имеет смысл. То есть, нет никакого критического периода, когда этот тест можно или нельзя делать. Это очень важно понять. Но этот тест, опять же, в большинстве случаев дает результат где-то в 90 или чуть больше, чем 90% случаев. Он не стопроцентный. Более того, если этот тест приходит положительный, например, тест говорит, что у ребенка болезнь Дауэна, мы очень четко рекомендуем сделать амниоцинтез, чтобы подтвердить этот диагноз. По крайней мере, в моей практике не один раз тест приходил положительный, мы вот делали амниоцинтез, и у ребенка не было болезни Дауэна, потому что амниоцинтез стопроцентный тест. Почему это происходит? Как это может произойти? Это очень просто. Этот тест определяет генетику плодовых клеток в материнском кровотоке. Но если у женщины были предыдущие беременности, о многих, о которых она даже и знать не может, иногда она может быть 5-6 недель задержка периода, потом приходит на инструации, она даже не думает, что это была беременность. Но, на самом деле, это была беременность, которая рано оборвалась. И часто такие беременности обрываются потому, что какие-то проблемы с плодом. Поэтому иногда этот тест подхватывает клетки не от настоящей беременности, а от предыдущей беременности. Поэтому или и CVS, есть такой тест, они инвазивны, я делаю их достаточно много они, на мой взгляд, безо... относительно безопасны. Риск выкидыша 1 на 500, 1 на 600. То есть надо делать 500 амниоцентезов, чтобы прервалась одна беременность. Поэтому, но, несомненно, это тест инвазивный, поэтому большинство женщин предпочитает консервативный подход. Но амниоцентез – это единственный тест, который дает стопроцентный ответ на этот вопрос. Поэтому, когда мы разговариваем с возрастными пациентами или с пациентами повышенного риска по хромосомных заболеваниям, какая-то генетическая аномалия в семье, неясная генетическая аномалия и так далее, мы как бы обсуждаем возможности как неинвазивного тестирования, который является скринингом или инвазивного тестирования с помощью CVS и амниоцинтеза. И учитывая все эти обстоятельства, каждая женщина выбирает, что правильно для нее. Поэтому, когда меня спрашивают, что делать, я говорю, я не знаю, что делать, я просто объясняю, что если мы сделаем это, результат мы получим такого плана, если мы сделаем более инвазивный тест, результат будет стопроцентный, но это вам решать, как бы, какой процент вы принимаете за acceptable, какой результат вы можете принять и спокойно продолжать беременность.